10 главных правил для начинающих инвестора. Всем привет, Макс Актрис, такая тема. В, в ключевом моменте это у нас будет фондовый рынок и инвестиции. Инвестиции в ключевые себя, подождите, фондовый рынок, инвестиции. И первое правило. Инвестируйте и первое правило инвестируйте в одну одного, сейчас, инвестируйте в одну лодку а не сразу и сразу бить по всем фронтам грубо говоря рекомендую покупать акции облигации фонды криптовалюту недвижимость ну и так дальше облигации тоже сказал радио да я про нее не так часто слышу, но расскажу, это в конце ролика все будет рассказывать, что я знаю. И держите 25% в валюте. В валюте кэш, криптовалюта. Вот, 25% держите при себе, а если инвестируйте, в принципе это правильно. И я смотрел, что есть инвестор, который вложил криптовалюту, разбогател, тебе теперь сказал 25% в криптовалюту вложил, заработал меньше, заработал больше. Это будет мой запас. 25% хай будут у меня в запасе, а 75% я буду инвестировать. Ведь сегодня ролик про, про инвестиции. Если вы не туда попали, то в закопленном комментарии, точнее... Видеоролики в этом углу, в правом углу есть такие значочки, нажимаете и там будет подсказка. Так, второе. Инвестирует. Инвестировать можно любой. Инвестировать может любой и инвестировать может в любом возрасте. Инвестировать может любой, и инвестировать может в любом возрасте, а также инвестировать можно в любом регионе. Только нужно постараться вам уже интернет для этого и техника все ну и можете ролики смотреть сначала если у вас просто лагает какой-то телефон сейчас не должно лагать ведь сейчас в будущем поэтому вы берите как я так скажем черновики ручку карандаш, лучше карандаш и вписывайте то что я вам все сказал в принципе, это вам поможет, если у вас все критично и работает. Потом вы, то, что тут написано у вас, заходите в какой-то сайт, даже вписывайте свой сайт. Это даже если вы не совершали дни, даже если он не снять тоже можно. Я уже записывал, что можно покупать криптовалюту. И если даже вы в селе живете и вам очень плохо, то можно это сделать. Интернет нужен для этого и техника. Телефон, например. Да, типа, того. вписываете все сначала. Ведь я думаю, у каждого найдется карандаш и черновики, все. И вы начнете. Начнете на любом возрасте, все такое, в любом регионе. Инвестировать может в любой возрасте. Стратегия для инвестиций. Подстройте стратегию для инвестиций. Сначала выпишите все. Потом как оптимизация SEO все поредактируйте как будто вы стоите сайт статью и вписывайте что лучше что лучше для вас пробуйте потом через можете даже попробуйте еще раз и выбрать своем вот и последнее последнее покупайте инвестиции и последнее покупайте Индексичные фонды, или как там у нас? Индексные фонды. Да, я не так много слышал про это, но есть такой еще индексный фонд. В интернете пишите, и найдете ответ подробнее. Сейчас я не могу ничего сказать по этому поводу, но Индексные фонды, это как облигации, как по мне. Финансовая грамотность. Это все финансовая грамотность, грамотность фондовый рынок также с финансовым грамотностью как ДНК связанным. так можно инвестировать в криптовалюту. Так, что у нас еще? 10 главных правил для начинающих инвесторов. Есть, кстати, книги про это все. Можете вбить 10 главных правил для начинающих инвесторов и прочитать книги. То же самое, вбить, вписать. Вам легче с смотреть или легче статьи. Там и там можете найти. 10 главных правил. Так, да, вроде бы все сказал, но я дополню еще. Не инвестируйте много, не, точнее, да, немного много. И не инвестируйте, и инвестируйте много. И так и так сойдет. Не надо, чтобы раз как я да, купил валюту, но я попробовать хотел и воля, повезло, но я, конечно, потратил некоторые доллары, потерял их на каких-то сайтах незнакомых, так что, понятное дело, на автомате вы должны попробовать, а не получилось, значит, в другой раз, ну так у меня сработало, криптовалюты покупайте первое. облигация, это... Нужно, вроде бы, чтобы вам было обязательно 18, нужно подписать договор. Это с компанией договариваться. Нужно встретиться с ними, как-то вот так вот говорили мне, в интернете их не купить. Есть только фонд, фонд, фондовый рынок, акции, купить акции. Вот так можно без встречи с компанией просто купить эту штуку за 20 долларов, 40 долларов, 60 долларов, 80 долларов, 100, 120 40-60, там, 160 точнее. Вот, я могу вам все это показать, в том случае, если наберем много лайков. Подробнее акции, как-то это все делается, там, там, статистика, как криптовалюта, покупаете, не покупаете, там, падает, растет. Это легче, чем криптовалюта, ведь а, если вам нужны деньги, храните, да, в криптовалюте. Но безопасны, говорят, акции или криптовалюта До сих пор не знаю что, но, скорее всего, акции. Поэтому инвестируйте. Да, хранить деньги можно в акцию Google. Это, конечно, хорошо ведь. YouTube развивается. Точнее, компания YouTube она развивается. Также развивается еще Routube, если там есть. YouTube, Facebook развивается. Вот туда инвестируйте. Где вы видите обновление, скорее всего, там скоро будет подниматься цена сразу покупайте, чтобы когда выросла цена, потому что, например, Facebook недавно добавил функцию новую функции, сразу там смайлики добавила комментарии новые там, тем более они немножко вылечили тем самым там посетили больше, они еще рекламируют на ютюбе, смотрела рекламу вот. Акция есть, криптовалюта есть, облигации. Я не так часто с этим знаком, поэтому... Это также же самое с индекс... индексицией фонды. Именно... как-то... ДК... как, -N -N. как неправильно написал. индексные фонды это как индекс индексные фонды если что-то неправильно сказано пишите комментарии что я справил вот так вот тоже самая тема это как-то по-другому можно инвестировать в любом возрасте также если вы можете инвестировать в свое хобби но это в том случае если у вас хороший талант в это. Если у вас нет таланта, у вас не шансов. По-моему. Mm -hmm. Да, например. Стримишь, никакого шанса. Что нужно делать между стримером? Пиариться куча Пьариться кучу раз. Создавать грубы кучу раз. Рекламировать кучу раз. То есть туда-сюда. Это как трейдинг, Трейдинг. Вот так вот. Поэтому это будет для стримеров тяжело, поэтому ищите свое хобби, можете в него стирать Например, я У -у -у. в играх разбираюсь, снимал раньше, но уже не хочу, поэтому я если что-то разбираюсь, то скорее всего разберусь, как создать свою группу, стрим создать группы, там рекламируют посещение там групп туда-сюда ведут их вот так я могу сделать. Также по-другому создавать каналы. Ведь если я разбираюсь, могу разбираться в YouTube, могу разбираться везде. Наверное. Как так оно работает. Найдите на свои хобби и можете вместе Попробуйте. Да, Но только не надо покупать много офигенных крутых фишек. Я не покупаю сейчас оптимизации и бесплатно использовал по названиям Video IQ. Такая есть программка. Если мы говорим про инвестиции в виде IQ, то это невыгодно. Ведь чтобы ее инвестировать, нужно зарабатывать больше. А если вы будете инвестировать, то закончится капитал. А капитала это у вас слишком мало денег станет. Так что не покупайте никакие, просто инвестируйте как там. Как это сделать? Я вообще не инвестировал. Просто это круто. Это обычный способ куда инвестировать хобби. Самое интересное. Купить что-то хорошее в реальной жизни, в интернете же опасно. Сайт насчет сайта. Сначала создайте свой сайт, посмотрите сколько посещений. Если у вас будет посещений больше, чем тысяча раз в месяц. Точнее, да, хоть будет месяц. Потому что у меня тысяча посетили только в году. Если вас будет больше посетили в месяц, то это круто. Больше чем полтысячи хотя бы. Туда можно купить сайт, выше можете заработать. И там не можете советую. Попробуйте так же самое. Потом можете перетащить, любимый там всякое такое подробности. Я могу создавать эти ролики тоже немножко так что знаю если вы напишите мне в комментариях и напомните и под ваши комментарии будет много лайков ставить чтобы я точно знал там 50 лайков или сразу 500 лайков тысяча 5 тысяч. и вообще миллион а это только на бы было такое миллион меня он под ваших комментариям стоит и он получил еще буду серебряную кнопку это мой тренд ютуба всякое такое вознаграждение Пишите комментарии, получая награды. Ну, уже как-то перебор с этим. Итак, э, это просто халява. На халяву все идут, поэтому не витесь на халяву. Хобби сначала начал потом. Сначала инвестируйте в криптовалюту, как я. Потом можете акции, потом облигации, потом индексные фонды, да. И потом уже приступайте к хобби, ведь вы зарабатываете, наверное. Но желательно, да, надо хобби сначала бесплатно хобби сделать, когда вы прокачаетесь, раскачаетесь. Я уже записываю больше роликов, чтобы у нас раскачанный было. Кану потом ложится немножко и потечет, как будто, знаете, кокос разбил, он потек, потек Или молоко разбил, он сразу это просмотрит, когда ты вложил деньги. Если ты сразу вложиваешь, то у тебя мало молока там внутри. Сколько у тебя молока ты не знаешь. 100 грамм, например, у тебя там... Ты можешь, конечно, подругать, но тебе нельзя это трогать. Ну, можешь, конечно, сделать это вот и узнать, сколько у тебя там. Если у тебя много молока, то 90, точнее, до 100 грамм, да? 200 грамм. я не в курсе, но что-то в курсе. Вот, например, 100 граммов молока у тебя. Это знаете, сколько там делаешь, работаешь над своим хобби. Там ролики, стримы, куча... Групп куча, э, инвестировать куча, сайтов куча, превьюшек куча, магазинов куча, криптовалют куча, наверное. Вот, фото куча, да, потом пиар не получится. Если будут выгодные, выгодные, выгодные, ну, это все. Можете просить оценку. Это очень важно, потом уже можете инвестировать. Но это потом, в последнем очередь Ну что ж, вроде все сказал, это самое главное. А это вот, в, чтобы инвестировать в свою хобби это нужно сначала подождать. Да, если можете инвестировать. Но есть бесплатно. Причем. Поэтому, когда вы начнете зарабатывать, как заработать, сначала вы тратите на криптовалюту, инвестируете, потом уже кобиты прокачиваете, бесплатно, бесплатно, бесплатно пока у не будет на чистый доход, хотя бы минимум 100 долларов в месяц, вы должны как-то еще подрабатываться с этого, вот как-то. И как-то выйти. Всем просмотр, сам Макс Риск, слева, справа внизу, слева внизу, справа внизу, есть такие подсказочки, нажимаете, смотрите да, на видеоролики. Эм, рекомендация. В конце ролика у вас будут рекомендованные ролики, можете их тоже посмотреть, это будет полезно для вас, там инвестиций, трейдинг, что лучше? Трейки или инвестиции, там, например, облигации, я так думаю, создам хотя бы. А куда инвестировать? Всяко такое. Может даже можете посмотреть какие-то развлекательные ролики. Они помогут вам расслабиться. или есть мультфильмы, кстати, прикольный. Можешь посмотреть старый мультфильм. Я вот смотрю Gemini Tron раньше аватара первая вторая часть и автор, кура тоже она вторая часть и всякое такое можете такие можете по-другому смотреть но фильм фильме такое это просто фильм это как попробуйте всем удачи пока